ла ла ла ла ла ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. -ла я поздравлю поскорей при честном народе, Верных всех своих друзей, старым Новым Годом. В этот день и в этот час я вам пожелаю, Чтоб было отныне вас. сила удала, я пожелаю я еще Крепкого здоровья, ясный глаз и красный щек, молоко да с кровью, пусть однажды в двери войдет, денег целый ящик, и с друзьями, пусть везет их вам настоящих. ла